Арбитраж и арбитражные стратегии. Здравствуйте всем! Представляем новый видеокурс по арбитражным стратегиям, в которых входят готовые торговые роботы для реализации арбитражных стратегий. Арбитражные стратегии имеют преимущество перед другими видами трейдинга, поскольку не имеют привой зависимости от текущего состояния рынка. Вы можете получать доходности, которые на порядок выше банковских депозитов. И при этом будете нести риски меньше по сравнению со многими другими видами трейдинга. После изучения курса по арбитражу и арбитражным стратегиям вы получите полное понимание, что такое арбитраж, кто такие арбитражеры, что такое арбитражные стратегии и поймете их роль в трейдинге на текущий момент. Наш курс по арбитражным стратегиям построен таким образом, что вы получаете в сжатые сроки Минимум теории, необходимый для практического применения полученных знаний. Доступность материала и отсутствие математики позволяет с легкостью изучить данный курс даже новичкам в трейдинге. Данный курс это краткое изложение материала без лишней воды и отступлений. Вы научитесь визуально, графически находить и определять прибыльные стратегии на основе готового индикатора, который входит в комплект курса. Вы можете заказать два готовых торговых робота, при помощи которых вы сможете реализовать теоретические знания в реальных арбитражных стратегиях. Мы даем не только готовые стратегии, но и вы научитесь строить свои собственные стратегии и определять параметры, при которых вы их можете и будете использовать. Дополнительно к курсу вы получаете индикатор для визуального построения арбитражных стратегий. Робота-арбитражера для реализации опционных стратегий. Робота для реализации статистического арбитража для различных инструментов и комбинаций инструментов. В комплект войдет подробная инструкция к опционному роботу-арбитражеру. Конфигуратор для настройки параметров, которого вы видите на экране. И вы также получите подробную инструкцию к роботу для статистического арбитража. Конфигуратор для настройки параметров, который перед вами на экране. Изучив арбитраж и арбитражные стратегии, вы откроете для себя новый, огромный горизонт других стратегий и другого типа торговли. Возможно, это именно тот стиль, который подойдет именно вам, и который позволит вам перейти прибыльной стабильной торговле. Я благодарю всех за внимание. Более подробно ознакомиться с содержанием курса по арбитражу и арбитражным стратегиям и ознакомиться с презентацией роботов вы можете на странице нашего сайта, ссылку на которую вы увидите в конце данного видео. Спасибо за внимание.